Добрый день. Разработка локальной сметы от нас требует особого внимания к учету затрат на материалы. При этом отдельного обсуждения заслуживают инструменты для материалов, отсутствующих в сборниках средних сметных цен сметно-нормативной базы. Методика 421 называет такие материалы не входящими в Федеральный реестр сметных нормативов. Для учета затрат по таким материалам в локальной смете в комплексе А0 используется текстовая строка, но со специальным признаком КА – конъюнктурный анализ. Мы их так и называем – строки КА. Вашему вниманию я предлагаю инструкцию по порядку действий при работе со строками КА. Для строки конъюнктурный анализ требуется сформировать шифр по специальному формату. Он состоит из буквенного обозначения ТЦ и пяти групп цифр, обозначающих код группы КСР, код субъекта Российской Федерации, ИНН производителя или поставщика, дата обосновывающего документа и указание на учет в цене затрат на перевозку. Строку конъюнктурный анализ создаем вместо обобщенного ресурса строки работы. Сначала удалим обобщенные ресурсы. В контекстном меню выбираем пункт Создать текстовую строку конъюнктурный анализ. В этот момент открывается окно мастера создания строки КА. Заполняем поля мастера, наименование, единицы измерения, укажем объем, введем текущую цену ресурса. В поле обоснования. Вводим информацию по заданному формату с помощью мастера строки созданий. Код раздела или группы КСР выбираем из системной таблицы оглавления КСР. Код субъекта Российской Федерации. ИНН поставщика. Дата формирования документа. Вариант учета затрат на перевозку в цене материалов. Следующий шаг. Добавим пересчет. В этом случае следует использовать пересчет типа индексы по видам работ объектом строительства. Индекс выбираем из таблицы или вводим вручную. Устанавливаем знак разделить и область действия только базовые итоги. Методика 421 рассматривает два варианта учета строки «Конъюнктурный анализ» в локальной смете. Это строка КА как самостоятельная позиция и как материал по проектным данным в составе позиции работы. Для того, чтобы строка КА была учтена в составе позиции работы, ее надо привязать к работе. Для этого на строке КА в контекстном меню выбираем пункт «Привязать» ресурс к работе. Засветка полей бежевым светом говорит о том, что данные строки связаны, то есть относятся к одной позиции. При необходимости внести изменения в обоснование строки к, используем тот же мастер. Обратите внимание, в строке к в поле расценка доступна кнопка редактировать. Нажмем на эту кнопку Теперь с помощью мастера можно ввести изменения в любой раздел обоснования, код группы КСР, код субъекта Российской Федерации NNN, или, например, уточним дату формирования документа. Поскольку строка КА была уже создана, пересчет уже настроен. При необходимости в пересчете можно изменить значение индекса. В локальной смете можно преобразовать уже существующую строку типа материал в строку КА. Для этого откроем дополнительную графу с признаком КА. И для строки материал установим этот признак. Откроется уже известный нам мастер создания строки КА. Заполним соответствующие поля. Уточним наименование ресурса. Так как строка автоматически переведена в режим расчета Справочник проверим наличие текущей цены. Это вклад вкладка Ресурсы строки. При необходимости цену введем вручную. Это текущая цена. Далее следует добавить и настроить пересчет. Здесь я сделаю важное замечание. В строку К можно преобразовать текстовую строку типа «Материал» помните строка по прайсу? И можно преобразовать стандартную строку типа «Материал» из сборника сметных цен ССЦ-01. Порядок действия будет одинаковый. Подведу итог. Стоимость материалов, не входящих в состав Федерального реестра сметных нормативов, в локальной смете учитываются в текущих ценах определенных по результатам конъюнктурного анализа рынка. В комплексе А0 работа с такими строками выполняется с помощью мастера создания строки КА. Мастер позволяет создать новую строку КА, ввести изменения в существующую строку КА, преобразовать любую строку типа материала в строку КА. Дополнительно в строке КА следует подключить пересчет типа индексации по видам работ или объектов строительства и настроить этот пересчет на операцию деления только базисных итогов. При необходимости строку КА надо привязать к строке работе. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.